Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в поселке Кумачева. Передо мной Кирха 14 века. Наверху, на Кирхе, три гнезда Аиста. Одно вот там прямо, наверху. И вот еще одно. И вон видите аисты сидят. Посмотрим, можно ли зайти вовнутрь. Смотрите, какие стены. Из волнов. Железная дверька новая. Во время войны пострадало это здание. Видимо его не восстанавливали, но скорее всего что-то здесь использовалось, потому что иначе бы это уже все полностью развалилось. Но мое такое мнение, обычно такие здания под что-то использовали, под хранение чего-то, а здесь смотрите в готическом стиле. Были своды. Видите, это обрушено. То есть это они шли к потолку, и там, то есть потолок был полностью, получается, такой вот из из кирпича. Ай, сидит. Привет. Кто за знак такой? Интересно. Это, наверное, электричество было к этим штукам. Провода. Подходили, как это еще можно объяснить, в начале века ведь такое было, провод шел отдельно один и другой. Интересно побывать в таком месте, столько лет назад это все строилось и все до сих пор стоит, не разваливается. Сейчас выйду на улицу, видимо хотят это как-то отреставрировать. Видите, наверное, это вполз снаряд, потому что так прям угол откололся, так-то он, видите, какой крепкий, надежно все сделано, И ничего не разваливается, а тут откололся. Вот эти рамы от окон, еще немецкие, там сохранились засовы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите, что вам показать. Я понимаю, что обзоры вот этой старины не всем интересны, но все-таки я считаю, что нужно показывать не только улицы Калининграда, хотя просмотров такие видео много не набирают. Все, всем пока.